Здорово! это обзор от Мопорк, я Трэш, и сегодня вы увидите неплохой тир под названием Rescue Strike Bug. Правительство допустило большую ошибку, делая опыты по усилению боеспособности армии. Во время эксперимента на сверхразуме в зоне 47, ибо 51 уже не актуально, модернизированные монстры вырвались на свободу и захватили умы людей. Конечно же, за всей этой чепухой скрывается посредственный тир. У тебя есть карта с появляющимися заданиями, от сюжетных до бонусных. Выполняя бонусные, ты сможешь зарабатывать деньги на модернизацию и покупку оружия а также будешь открывать новые уровни компании сюжет тут подается через короткий инструктаж перед миссией это может быть зачистка локации на время или защита ученого также ты сможешь нанимать военных которых ты будешь снабжать гранатами аптечками и тому подобным хламом не поместившимся в тебя каждая локация состоит из укрытий за которые тебе будет необходимо прятаться также помимо увивания от гранат и ракет перекаты будут открывать новые стратегические возможности для устранения противника во время сражения можно будет менять виды оружия под конкретную ситуацию в конце каждой локации тебя будешь ждать босс со своими слабостями за убийство которого ты будешь получать особые награды для крафта оружия несмотря на всю свою посредственность Тир выглядит весьма хорошо играется с интересом и налегке а донат раздражать не столько своей важностью сколько навязчивостью в общем игра отлично подойдет убить время за короткой миссией ну допустим в дороге а на сегодня это все качай игры с нашего сайта это бесплатно, подписывайся и ставь лайки. А мы увидимся завтра.